Итак, всем здарова с вами я Русер. и сегодня я вам приветствую новый паблик фан я не приветствую а представляю да ребята паблик фан на новом сервере так как на том сервере меня за что-то забанили не понимаю даже из-за чего кто был на стриме тот поймет ну а так этот паблик фан будет нового такой необычный и я расскажу сейчас по теме того почему я выпустил видео не через неделю а прям э, на почти на следующий день после стримов и всякого такого во-первых когда я снимал public fun э, ну, то есть да снимал э, материал чтобы делать монтаж э, котик ну, то что котик а я ему предложил э, поиграть на моем отдельном сервере один на один на запись ну там мы договорились ну да, на... в, то... в тот же день мы и поиграли, и сняли. Я смонтировал, и на следующий день уже оно с утра где-то... Не, в обед где-то. На ютубе. Да, вот так вот сделал я. А еще, как вы видели, тизер этого паблик-фана. Это он неспроста. Я его и не выкладывал, но... Котик захотел посмотреть на свой зашибенный скилл со скаута. Ну, то есть, зашибенный килл. Видели же вы там, как он мочил? Да, видели, я же так думаю. Ну, в общем, э, думаю, вам очень зайдет этот выпуск, потому что э, э, я старался. Да, я старался. На, э, уже искал музыку, нашел какую-нибудь такую прикольную. Прямо до паблик фана. Вот а, так. Поехали! Либо это я надолго отошел, либо это из-за того, что, блин, Блин, куда эту пиццу проложить? Так, погодите. А, пусть тут будет. Наверное, что-то сервер лаганул. Ладно. Погнали. заходим за ТТ. Погнали, погнали. все от Так, Пиццы запахся, сейчас будем играть. 4 куска прям Таких хороших! 4 куска говно. Да! Для меня это норма! Слушайте, у одного 13, у другого 79 Да, Патик? 79 Че, че? ха ха Я чую, что-то там там, что-то Чуйка, просто чуйка, чуйка! Where are you? Я уже на английский перехожу, а? The the ну, наверное, только ты -то из английского это знаешь. Никак микрофон сломался, А микрофон А, ну да, микрофон оглох. Микрофон просто попросту оглох и всё. Блин, че не корет! Ладно, есть повод, чтобы выключить его. Все, я пошел. Ага. Блин, а уже успели вырубить? Вау! Давай еще. Давай. О, неплохо так. А ну давай. А ну давай. Зашибись! Ч, купил муку? Ч увидим, как он будет тащить? Да купил, ну такого. <связать> ну и что <чё> ты сделал? <связать> и что ты сделал? Ты даже и не выстрелил. <связать> <связать> <связать> <связать> вот это да. Чего, на видно мужчина всегда. Ох ты, блядь, за меня админы играют, что ли? Черная админа, админа, админа, да? Да, такой вижу все, все скины админа, такой, оппа, нашли админы за меня все играют. Ой, Давай. о! Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая, дух которым счастье обитает. А чо, чо золотая чаша знает. золотая. Ладно, котик, котик пошел, а не я пошел. Все, я, я такой. Я такой смелый, я первый пойду. Я первый, я первый. Я первый, Один, я первый. Я первый, я первый. Ладно, <свист> ладно, ладно. Ну иди ты, Настя. Моя имка. <свист> давай. Малышки, о! о! О! Давай! Давай-давай. <свист> И! Контрольный. Почти. Контрольный. Давай. <свист> о! <свист> <свист> а Да какой тебе, какой Пошла. Да чё ты там ржёшь?! Хух, что то случилось? Фух. Котик, что там у них творится? ты предположения? ааа... я вас понял продолжим а не 4-4, я не увидел какая это о, чётенько давай что нибудь давай ка, летящей походкой отпадали А, да, я тебя понимаю. А, да, я Вот скамни, если вы раз укажите, я ч ⁇ не. Ага. Ч ⁇ блин? Я тут всегда и муха. Чтобы выручить кого-то. Я говорил, что у нас на этом сервере еще ютубер есть один. Играет, так заходит. Хоть не очень то и тащит, но хоть обигравит А это ты выберешь а сейчас Ча? Не на этом Херрари, а? кстати Ну ютубер сейчас не на Херрари, жалко, да? А, ну да, его сейчас нету Эх, атака веселуха была. Ой, а где он, а? Нет, дай я тебя сейчас убью тремя способами это Ножом, в голову и просто в тело А ну давай Иди сюда, а ну давай где? я все на я хочу просто посмотреть, oh, oh, oh, oh. я хочу просто посмотреть, с чего больше опыта дает oh, yeah, yeah. Mm -hmm. так дали два а не дали одну Хорошо, сейчас им голову ну oh, yeah. дали три Хорошо, Знаю, знаешь, он нарезку попадет обязательно. Это как бы тизер. Пес Ты понял. Перед прибытой. Перед давай! Давай, давай! Ты контрольный. Пусти. Контрольный. О. О! Ха-ха! <связывая> <связывая> Сочная одничка. Да, вот так вот! Представь что у тебя в центре экрана, вот найди центр экрана, вот чисто! чисто. визуально, попробуй! Нашел. вот, да, по прицелу найди, вот по прицелу! Есть! Вот, например, сейчас я сделаю. Вот представь, вот эта красная точка, это твой центр экрана! Вот запомни, где она. Вот можешь даже нарисовать что-нибудь на экране, вот маленьким, вот таким красненьким цветом. Mm -hmm. И запомни то, что вот эта красная точка служит, служит центром твоего экрана. У меня, например, на мониторе красный маркет. Ну и вот. В том прикол. И вот я когда вижу, бегу-бегу-бегу. И вот этой красной точкой просто мечте в голову. Не буквально еще. Но у меня обычно все в голову и смотри и на ускоку это ты че творишь? ты че творишь? я ее от сейчас аааааау ну хотя бы тренировочка будет <связать> Что есть свой сервак? Мой. Ну, ну, свой, да. ну, типа мой, но это мне приходится его прям на компе открывать. <связать> вот так. Еще раз вот так. Э, то есть мне у меня есть свой сервер, но только мне нужно прям открывать его на своем собственном компьютере. Ну чтобы поиграть один на один мне мне достаточно. Ну, в принципе... А, типа, у тебя <свист> твой компьютер? Да, именно на моем компьютере создается сервер. Ну, сам комп не лагает, ничего не лагает. Ну, в принципе, отлично. А где твой компьютер? М -м я сейчас на нем играю. Я на этом компьютере играю, ну, а когда надо посетить с кем-то, открываю сервер и играю. Что <свист> тут сказать? А, <свист> <свист> <какой>? а, а <свист> у тебя на сервере какой онлайн? Ну, как бы сказать, никакой. Я там просто с друзьями один на один играю. Ну или же, я же открываю рубрику типа один на один на своем канале. Созываю у всех в дискорд канал, а там договариваюсь. Когда, где, как. IP-даю все такое. Пока еще никто не откликнулся на это. А я готов откликнуться. Ты? Да я. Ага. <связь> <связь> то есть это мы сейчас прям я сейчас прям сейчас сервер открываю и пидету и на съемке ли? мы можем давай смотри стой а ну, а ну. мне нужен твой ВК, это первый ага ага ладно давай попробуем рано. так ладно давай попробуем так я сейчас напишу имя фамилия свое сейчас. Пот... сейчас давай короче так сейчас запись идет да идет все а хух аллилуйя кто нибудь зашел стоп чего за звание чего ладно не важно. Я, я опускаюсь а теперь, теперь о теперь нормально о все Давай на ножах! Давай! Бом... Ты украинец, да? Так, так, так! Секрет! Секрет, секрет! Просто я тоже украинец! -то? О, братан! Я... <laughs> <laughs> так, иди сюда, иди сюда! Не-не-не, я тут просто... Мне тут удобно! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Тут пивасик. Не, О, Пивасик. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. нет. Ой. Так, пацаны, короче, а можете научить играть, пожалуйста? А играть играть играть. Да, я просто мут. Ну, Но... добре Вип, э, постой, постой. Сейчас на его мове буду жмуть. Вип, постой в сторонке, пожалуйста, я его буду учить играть. Стой здесь, стой. Don't move, закупать, не надо. Максимум... Это а, пистолет. Він называется Ю... юсп. базовый пистолет. він базовый пистолет. Вин він... Ва... Він даётся тике тільки... Стой, не стреляй, сейчас я тебе расскажу основы этой игры. Итак, вот этот пистолет называется Юсп, он дается только ага. вам, только вам, вы контртеррористы, вы, Ви... мы, ми... а мы террористы, нам дается, ну, нам дается тоже, тоже пистолет, но он называется ГЛОК, он слабший, чем Юсп, ты понимаешь? Вот это, что сейчас валяется биле этого автомата, ну, это автомат Калашникова, это бомба. Мы ее должны установить, а вы не должны дать нам это сделать. Если мы ее установим, то вы должны эту бомбу деактивировать. То есть вы должны підійти к до ней и нажать букву Е, Бу английскую букву Е, то есть это рядом W. Видите, что это буква? Ага. Ага. Так, ну, а у вас вообще закупаться на английскую букву Б. Там тогда великие арсеналы пушек. Люди, а что такое читеры? Читеры, это те, которые играют не по правилам. Ну, то есть, используют всякие там программы, чтобы, напр например... Например, только в голову селить. Например, через стены видеть и все taka... такое. И все такое. <святок> Молодец! Ты первое убийство. Тепер жди за тобой выехал ФБР. FBI, Итак, я завершаю сейчас этот паблик фан не буду тянуть, хотя потяну немножечко. Как вам паблик фан? Напишите в комментах, а то, блин, не под всеми паблик фанами пишут комменты. Да, э, я это заметил, даже не то, что под всеми паблик фанами, не под всеми видеороликами пишут комменты. Вот под тем моим прошлым видосом тоже не написали комментарий. Ну никакой, ну блин, я так ждал ваших э, реакций, и хотел узнать, понравилось вам. Может быть, что-то рассказали в тех комментариях, какой-то случай жизни и все такое. Ну а так, ребята, раз уж так все вышло. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик, потому что я знаю, что не у всех он поставлен, этот колокольчик. Не все просто узнают, когда у меня видос выходит и все такое. Ну а так, спасибо за просмотр. Удачи. Пока.